Привет, с вами Соник Сегодня у нас новый режим Его создал подписчик, спасибо ему В общем режим называется Побег от робота Так что, давайте Давайте сейчас его оценим Нифига ни себе, как -то. Прикольно Правила расскажу сейчас Ну да, вот вот именно он создал режим, спасибо ему. В общем, нужно, нужно, просто убегать от робота. При этом не бить его и никого другого не убивать. То есть нужно выживать от робота. Это достаточно легко, но потом, будет, я потом покажу, такую будет жестче, может, потому что я пока не скажу, почему. Сначала мы поиграем в этом. Так что вот, вот эти. Во-первых, 3D, 3D пин с кубком. И он вам говорит, что нужно поставить лайк на 3 секунды. Ну что, давайте раз, два, три. Успели. Молодцы. Значит, пин. Значит, кубок будет до сих пор доволен. Так. ух, блин. Нифига себе карта. Плетки хило. Облако облака яда прикольно это сразу скажу так да привет где же наш робот О, вот и яд подошел а в нокауте-то гораздо быстрее этот яд идет. нокауте Вы помните мы видосы с в нокауте как раз недавно я вам Доказал. Блин. Ты, ты, ты серьезно. Ладно, мне нужно просто сейчас взять и убежать. Ух, ух, ух, ух, ух. Серьезно, он плекся. На кого-то другого убежал. Так. На кого, на кого? Ага, ага, на кого-то. Я спасся от этого... Блин, а... Ух, ух, ух. Круто. Так. так. Так, так бежим вниз. Давайте внизу посмотрим, что у нас. Ага, внизу уже яд. Там баночки. Не знаю, зачем. Наверное, просто так. Так, да-да-да-так, бежим, бежим, бежим. Какой, какой, какой прикольный центр. Самое первое, что примечает центр. Прикольный. Блин, робот, ребят. Вот эти яд приближаться, потом начинается насощее мясо. Это в принципе, такой же побег там от мишки, от голотика, от тинитар. Ну, думаю, вы знаете эти режимы. Только здесь будет вот такой, блин, робот. Ты серьезно? Почему ты за мной то ходишь? Я ж медленный что ли такой? <свист> <свист> Ох, роботы за мной что-то. Ай, не ходи, не ходи, не ходи за мной гулять, гулять, робот. <свист> просто, просто начинается просто реально крутой режим. Напоспорим. Идею мы придумали с подписчиком, а подписчик сделал нашу карту этого режима. Так что Спасибо ему за участие в этом режиме. Пятое место. <связь> <связь> <связь> да, давайте согласимся, пусть будет в игре такой. Еще. А теперь самое интересное. Теперь ты Мишку нитку мы добавим. Да, ребят, типа, добавляем мишку ниты. То есть. Вот-вот, да, Мишка, Нип и вот против остальных. Вообще. Круто. Реально. общем, давайте, давайте наши ниты. Так что, ребят, сейчас вы увидите настоит лучше. Мясо гораздо лучше. Будет мишка ниты. Понимаете, мишка ниты. Добавил. Помогает роботу. Ну что? То есть мы объединяем. Получается, мы объединяем все эти, эти три режима. И плюс добав... у меня побег от робота. Это получается мясо. Мы, конечно, совсем попробуем. Не спорю. Мы посмотрим. Как? Как же будет лучше? Так. Блин, динамайк, Динамайка, динамайка же... Говорили, нельзя рыба, кстати, Тут не из одинайка и Мортиса, поэтому я, я их не беру, у меня Карл. Так, давай, давай, давай. Бейм ту, бей, бей, бей. Бейту. Бей, бей. Давай, давай. Вот, красавчик. Ну я другом сказал. Вот у меня тут ты серьезно, иди. Уйди, уйди, уйди. Уйди. уйди, уйди иди, милюшка, уйди. Так. вверх. Опа, на. Чё? Помедлил, да, тебя? Всё. Сбежали. Ой, тут еще и робот прискакал. Робот, не надо. Отстань от мне. Фух. Всё. Мы от них убежали. Да, давайте скажем просто смайлик, погрустим завтра за вот эту Макс. Я, кстати, тоже недавно увидел Макс. Прям бесплатного мегаящика. А завтра еще будет один бесплатный мегаящик. Это уже будет Дэрил. Мегаящик мне завтра, то Дэрил, выпадет сто пуглов. Потому что это всем известно. Что завтра будет такой мегаящик, а падает Дэрил. Гарантированно. Очень круто. А где Мишка? Где Мишка? Я не понял, где Мишка. Это что? Миш, Мишка умер, так я. Блин. Вот всех, всех тут перебивает. А походу ми Мишка умер. Все, Мишки нет. Окей. Блин. Теперь просто огромный. Выносит нас. А по центральной арене, блин, отстанет, отстань, отстань, отстань, отстань, Да, блин, лучше всего редно гулять. Еще, блин, нет. Тут вот еще мишка прискакал, да. Все. О, нет, блин, не забился. вот на это. Это мясо. Все. Так, блин, а... ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. фух, вух, вот мы отвлекли. Блин, это тяжело. Блин, а... ох, ох, ох, ох, ох, ох. Почему он меня забил? Окей. Да, да, да соглашаюсь. Да, за майка голос. Теперь у нас будет тентары. Мы не представители, сколько тентары быстрая. Так что ее уже будет замедлить. Для нее. Теперь вместо ниты у нас будет тентары. Ну и потом голова тика. А потом возможно будет в конце мы это все объединим ребят мы это объединим возможно да это будет такое мясо если мы это все это мы все объединим четверо блин будут нас, нас будет четверо, и мы должны от них выживать так что следите сейчас будет так что Ждите в конце мяса, а сейчас ви-ви-ви-ви-ви поехал. Ты что, что хочешь на мне набить, ладно? Блин, Ах, тут еще робот, ребят. В это время робот пришел. Так, ой, меня что? Ещё... О, черешипы, черешипы а, Обманывай, черешипы убежали Хорошо, черешипы пробежали О, баночки нашел, молодец Пасхальные баночки нашел Круто Да, ребята, облака Облака теперь стали препятствием В мапмейкере Теперь можно просто такой такое одно облачко Ставить Это жесть А где тень Тары? Где тень? Я не понимаю. Там, что ли, где-то? что, умерла, что ли, где-то? Ну, робот, да. Но вот робот, робот никуда не денется. А вот тинитары, вот тинитары там, мишки. Куда-то деваются обычно. А, все, все, то есть, уже, уби, уже умер, да. То есть, тогда. Так, окей. Так. Ага. Да ты ну, серьезно, его убиваете. Зачем? Зачем мы, ой, ой, ой, ух, ух, ух, ух, уж оп, да-да, спасибо, Фух. трамплин реально помог, то есть с помощью трамплинов можно сбежать от этих роботов, от этих теней всего, то есть можно сбежать, лишь трамплин помощь, то есть там прям всегда помогать от этого всего сбежать, так, <смех> берем серьезно, Так. И потом, конечно, дво, конечно один, сначала мы со всеми попробуем, потом будет, потом будет... типа еще как будто двое, будет. но это правда будет, то есть ну, сначала не Мишка, потом а под а ничего, ничего мишка и тени а потом тени потом голова и мишка будет немножко по-другому будет один вариант из этого и а потом будет финальное мясо нифига тут у них шестое место опять рапи первым так что Да, теперь будет голова Тика. Вы не представляете, робот против головы Тика. Это будет просто мясо. Просто будет тоже хорошее наверное, мясо. Голова Тика прикоснется, где-нибудь взорвется, потом еще копите. То есть голов Тика будет больше закатку, чем этого робота. Без Нани У нас будет Тик, а не Нани Нани, Нани, в, Нани в этом виде Не будет возможно будет побег от Пипа Если вы захотите такой режим напишите, напишите комментарии Захотите ли вы решим побег, от, побег от Пипа Если захотите, то будет такой режим От Пипа будем бегать От Нани, от Пипа При этом Еще с модификаторами модификаторы там тоже на руки идут yeah. вот да ребят у ну, все уже ну, классный объемный кубок вообще ребят просто ради 3d кубка можно можно отражать то что он вам показывает вот реально прожмите вот такого красавчика. Так что, давайте играть. Почти. Вот Последняя каточка. Уже ждите завтра большое. Ждите в ютубе это, это все видео. Реально увидите это все не просто хороший режим лайк пожалуйста Боже, пошли пошли пошли пошли обманули роботов смотрите мы его обманули так а где а где где а где голова тика мне интересно а вот вот кажется уже что-то взорвалось от нее хорошо и уже что-то взорвалось Так, где вообще? Где вообще гулять? Тик. Ипс... Опа, а вот, а вот и тик. А, блин, вот они головка. Так. Опа. а а а а а, а. ух, Меня убили. Блин, круто. Прикольно. Меня убили. Опа, прыжок. Брыжок просто. А где робот? О, а вот робот. Скачет. Давай робот. Сейчас. <с> робот плюс голова тика. Реально. Очень, очень... Надеюсь, вам очень крутой режим. Надеюсь, вам тоже так нравится этот режим. Потому что он реальный топовый топовичный режим. Вот. Три банки откуда-то. О, сейчас, надо еще, еще одного позовел. Вот, еще один. Еще одного позвали робота. Хорош. А, скорее всего, там все в кустиках сидят, я знаю. знаю, да, там кто-то в кустиках сидит. Да. Да, это прямый пыль. Ой, красавчики. Красавчики, давайте посмотрим, кто же из них выживет. Э Эльприма или -эль ПМ? Эльприма или -эль ПМ? Эльприма или -эль ПМ? Так. Кого вы ставите? ПМ выжила. Круто. Ну теперь. Такую коллабу. День Тары плюс Мишка Нуты и робот. Реально, теперь он будет предпоследняя жизнь. Сейчас такие та Нет уже же на финално... Да, ниту хотят. Мне тарим. Милым, наверное, игроком, То есть не буду там называть мишек, Нет. Ну в общем на вот так, у меня уже тоже режимчик есть новенький. А с этим модификаторами все меняется. Модификаторы, вот бо больше новых режимов, это правда. Может быть, может будет еще пробег метеоритов, ребят. Если вы хотите. Но это не завтра. Завтра совсем другой режим. Если вы хотите, напишите хотите да, ли вы побег от Пипы и, и хотите ли вы побег от метеоритов. Мне будет реально, реально интересно ваше мнение. Если вы же хотите этот побег. -то, давай, ультру, я никуда не ухожу. Видите, эти два побега увидеть, будут они? Будут эти два режимочка так, всё я, всё, я сматываюсь? Пожалуй, пожалуй. Фух. Блин, шипы, шипы, шипы. -шип. нормально. Всё. Так, кажется... Блин, тут ещё робот. Не-не-не-не. Мне это не нужно. Это мне не нужен. ты мне не нужен. Рук ты мне не нужен. Уйди. а -ха -ха. Вот это батл. Так, давайте. А, фух, фух, на пмку, на ПМ отвлеклась. Вот это да. Давай, давай копим на пмку. Ты вот еще и Нита. Ладно, свалю от них. Но не хочется ми Мишку рядом с собой увидеть. Ведь не хочется чтобы рядом со мной прям заспаунили мишку. Хочется пожить еще. Так что пока что все же нормально. Пока, пока не особо жестко, но все равно, по... Сам, кажется, будет самая жесткая ветва. Ой. Вот сейчас реально, сейчас уже жестко стало. Блин, ох, ух, ох, ух, ух, блин. Ох, а? ох, они, они отвлеклись, они отвлеклись друг от друга. Ох, они, они, они в они отвлеклись, друг от друга. Вау. Его робота уничтожили. Можно забирать баночки. С еще не заспавнится, это не проблема. То есть роботы сами возрождаются. Так что то, что его убьет, это не проблема. У нас же еще будут мишки, ниты и тени. Ааа, не-не-не, не, сразу тень напала. Блин, тут еще, тут еще и мишка, другая. тут еще и мишка. Ах, фуха, не открыть лицензию без Бога. Да, замечательно. Блин, тут еще робот. <сёк> ну все. А, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. все, все, ребят. Просто стоим, наблюдаем, стоим, наблюдаем, стоим. Все, все, все. Ой, ой, ой. Ах. А? Четвертое место, наконец-то хоть кто-то достойный заняли. Но ну, а теперь финал. Тик плюс Тиньтар, плюс Мишка ниты и Роба. Я побуду ниты, просто да, уже хочется спа... Мишпас поспавнить. Поспа... Поспа... нито, да. Сейчас мы будем за ниту всех отжигать. Сейчас реально вы увидите так безумие. Самый безумный режим. Сейчас вы увидите. Сейчас вы самую безумную катку. Если вам реально это зайдет, и вы захотите вот эту все же погоню от пипа, то будет эта погоня, не бойтесь. От пипа мы будем еще убегать, если вы захотите. И от метеоритов, если захотите, тоже будем убегать. Метеоритов будет легко убегать. Так что метеориты это не очень сложно. Будем лежим. Так, хоп. Давайте, давайте уйду, льду. Блин, тик, хоп, давай. Вы серьезно. Зафейлились. Хотя это было теперь ужасно. Первый фейл за видео. Не суть. Да-да-да. Теперь мы начнем это мясо. Нет, мясо сейчас будет просто жесткое. Просто вы сейчас увидите. Тяжело выживать от этих четырех типов. такой сгортник чик просто лайк а вот это ем тут тоже есть приятного аппетита вам здесь уже родитель у меня такой лезо подписались на канал ой суры мишку заспаунил хотя бы одного да вы уже видели началось настоящее мясо уго здесь еще откуда как появился ладно пусть будет не суть так ну что, как все реально мясную капку захотели. Вот она вам мясная картка. Разу против троих выжить реально сложно. Такая вот объединение чуть-чуть... Ну, тут у Вообще. Опа. Ну, с одним путем я победил. Отлично. Вот достижение. последний контрольный раунд. Последний контрольный раунд. Давайте я тихо. тихо. делать? Ты прыгал за тигром. Ты сейчас бей. мясо из четырех. Надеюсь, все пройдет успешно. Это мясо удастся. Смотрите. Да, вот такая коктейль добавили. Быстрый, быть, быть, и закульты. И быстро мравный. Это очень интересно. Ну, ребят, mm -hmm. скоро будет еще интереснее живы. <мазать> <мазать> Можно монить Моника, погодить. Ладно, это не губ за в общем, давайте последнюю контрольную катку. хоп Давайте, попадитесь, мои минки. Вы что, мои минки-то не идете, люди? Я, я думаю... Вот. Так. Так, все, головка бежит, бежит, бежит. А за кем же она полетит? За тенем, за тенем полетит головка. пожалуйста пожалуйста попадитесь в войны хорошо. вот хорошо давайте вот сюда, вот сюда. окей блин еще этот робот хотя его него так вот не нужно посмотрите вот как Да, коктейль тоже мясной как ты. Опа! Так. Да. О! Так. Так, да куда головтика? Да так, голову голову. Ну сюда кидаем? Ога! Отв... Отвлекся. Отвлекся Робик на нее. Ты серьезно? Попадитесь! Да попадитесь, игроки, в мину! Ой, тут еще Дара, Чертенок, чертенок, убеги, убеги. Ай, ай чертенок, чертенок, бум. Ха, легко. У вас от чертенка. Да попадитесь. Вот, вот, так, сюда. Куда я нашу головку. Ну сюда от, от робота нам нужно спастись вдвоем Но я еще могу да, мешать. Всячески могу тик, Могу вызывать свою голову. Фу -фу. Почти, ребят, ну это второе место. Ну как вам это мясо? Ну теперь, думаю, можно завершать на таком с таком мясо. В общем, ставьте лайк, как просит кубок. Кубок объемный. Наш хорошенький. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Забыл я, Соник. Всем Пока! Обязательно делитесь минимум этой картой в комментариях, как просит подписчик. Ну, в общем, все. Я отклоняюсь.